Сборная Чили в драматичном матче одержала сумасшедшую победу над командой Португалии. Исход матча решился лишь в серии послематчевых пенальти, хотя за 130 минут игрового времени обе сборные могли неоднократно забивать и выходить вперед. Как бы то ни было, именно чилийцы сумели выйти в финал Кубка Конфедераций. Мы решили спросить у болельщиков, оправдались ли ожидания от прошедшей игры и что ожидают от финала самого громкого события 2017 года. Чили должны были в основное время выигрывать, конечно, но и так ничего. Ну, Чили просто быстрее играли, больше владели мячом, больше давили. Португальцы, как всегда, вторым номером пытались сыграть, как это они делали на чемпионате Европы 2016 -го года, но, наконец-то, у них это не получилось. В Португалии могу объяснить тем, что Чили попросту сильнее, как мне кажется. Класс игроков, в общем, выше. Потому что в Португалии выделяется только Роналду. Остальные как-то отстают. Э -э, рад, что Чили победили. Они заслуженно выиграли. А как считаете, кто достойный попасть в финал? Мексика, думаю. Вообще, я бы очень хотела, чтобы Мексика вышла. Но я не знаю, я буду болеть за Мексику. А, но мне кажется, что у Германии больше шансов. А, я буду думать, то, что пройдет финал Мексика. Чили-Мексика, я думаю, будет достойный финал. Не согласен, мне кажется, выйти ну, хотя Германию тоже сильный состав, потому что было... Германия посильнее будет, да. и откуда, ну, он... я думаю, будет а, Чили, Германия. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.